Здравствуйте! Сегодня на разбор попала гештальт которая недавно прошлась очень неэтично по людям, решившим выбрать путь добровольного ухода из жизнью. Очень большой скандал в интернете случился. Я даже почитала комментарии, что вроде как от нее стали отписываться люди, потому что она достаточно известный блогер. Но я хочу сразу сказать, это видео не для того, чтобы ее обгадить. Несмотря на жесткие этические нормы психологов и то, что она не должна была так говорить, я прекрасно понимаю, что ляпнуть разные нелицеприятные вещи может абсолютно каждый человек. Это видео носит скорее развлекательно-вовлекательный характер, нежели желание засудить в отличие от предыдущего видео про Сатья Даса. Там другая ситуация. Он именно ударил женщину. Я не говорю о том, что какие-то плохие высказывания это хорошо. Можно их пропускать. Речь пойдет немножечко о другом. Первое, что бросается в глаза. Это большое количество элементов воды. Мы видим в дне. Наверху и внизу, то есть в небесном столбе в земной ветви мы видим в месяце в небесном столпе воду вода это самый умный элемент я не имею в виду что остальные все люди мира глупы просто ее структура позволяет быстрее наращивать знания в черепушку а высокие коммуникативные способности дают ну кстати есть даже такая поговорка да? Вод... вода в одном месте не держится то есть очень высокая коммуникация, это, дает, это позволяет быстрее ей заметить людей и легче с ними коммуницироваться. Соответственно, другим людям она более видна, чем окружающие с иными личными элементами. Поэтому бросается сразу ее ум на наш взгляд. Я не знаю ее часа, восстанавливая час рождения очень долго и, откровенно говоря, мне лень, есть чем заняться. Поэтому саму структуру карты я рассматривать не буду, что полезно, что не полезно. Она немножечко похожа на спецструктуру, но у нас сегодня лайт-просмотр. Итак, личный элемент иньской воды на свинье. Напоминаю, что личный элемент мы смотрим по дню. И инские элементы чаще всего считают более женскими, более мягкими и нежными. Ну, иньская вода может быть обманчива в этом плане и казаться няшной, нежной. Но почему тогда даже сама Дианова частенько не скрывает того, что она может жестить? Потому что черная вода или водяная свинья это фактически кабан в лесу. Ну, Вы точно не станете с ним спорить, даже с подранком. Высокоинтуитивная, способная на неожиданные поступки. Это опять-таки элемент воды, причем мы здесь наблюдаем еще и янскую воду. То есть неожиданные поступки в карьере. Склона к проявлению своих мыслей вовне. Ну, собственно, поэтому она и стала блогером. Очень работящая несмотря на то, что стали писать об отсутствии образования у нее якобы, и о том, что она якобы фей фейковый специалист, я в этом очень сильно сомневаюсь. Более того, я даже быстренько очень просмотрела там одно видео, типа тоже разоблачение, и когда девушка вообще какие-то очень странные аргументы представила, которые под собой не имеют никакой реальной почвы. Судя по ее карте, она достаточно много не только трудится, но и повышает квалификацию. То есть это прямо вот у человека прописано по судьбе – учиться. Я бы даже сказала, это не человек, а колосс, который может унести на себе очень-очень много. И она шикарный администратор. Почему же психолог, почему она пошла в психологию? На этот вопрос мы Можем посмотреть в году, тем более она блогер. Блогерство обычно как раз это год. А у нее блог как раз связан с психологией. Это земляной дракон. Либо еще, говорят, желтый дракон. Несмотря на тяжеловесность земли, то есть коричневых элементов, это для тех, кто начинающий, вы просто можете ориентироваться по цвету. Если коричневая, то это стихия земли. В целом, когда вода и земля в таком количестве встречаются, это фактически называется грязная вода. И поэтому мы в том числе и от нее можем слышать какие-то грязные вещи. Но я уверена, что она сказала эту фразу не со зла. И даже на нее не было, скорее всего, посыла в этом «причинить боль тем», семьи которых постигла такое печальное событие, да, когда их родные уходили из жизни добровольно. Скорее всего, она в тот момент высказала свое мнение как человека, а не психолога. Между тем, год земляного дракона – это человек, который умеет помогать другим. Если у вас есть такой год, я думаю, вы заметили, как люди к вам тянутся, потому что они чувствуют, что вы можете помочь им. В том числе и бескорыстно. Да, у нее прием, насколько я знаю, стоит под полтинник. Я как-то то ли на сайт заходила, то ли где-то услышала в каком-то видео, сейчас точно не скажу. Но это не значит, что она в жизни только рвать. Хотя ее карта и стремится к материальному достатку, но в целом она мне видится как человек, которая пришла в эту профессию не просто срубить бабла, а и помочь другим в том числе. Я бы, честно говоря, с большим удовольствием с ней пообщалась воочию. А между тем, этот год и, и личный элемент, они таят в себе несметные тайны. Хоть она и очень публичная, но внутри нее целый мир. И который, скорее всего, мы никогда не узнаем и не увидим. Таковы люди земляного дракона и инской воды. Они скрытные. В ней есть дерево. Да, я понимаю, что вы здесь не видите нигде зеленых иероглифов. Ну, я сейчас не буду лезть в дебри китайской метафизики, потому что это все-таки развлекательное видео. А, несмотря на то, что вы не видите здесь ни в земных ветвях, ни в небесных столпах дерева, но оно реально здесь есть. Оно слабенькое, и вот это как раз слабое дерево, оно затрудняет контроль. То есть Ей иногда может быть сложно удерживать себя от каких-то таких вот сентенций. И еще такой нюанс. Специально сделала отдельный слайд. У нее в карте есть так называемая ошибка Инь-я. Если вы увидите у себя вот такие столпы, то есть смотрите, они в одном месте должны быть. То есть не так, что вот здесь где-нибудь иньская вода, вот здесь где-нибудь свинья. Нет, они должны быть в, инст... в одном столпе. Вот как у меня здесь нарисовано. И мы здесь у нее видим это в дне. А также вот такие. Еще, кстати, рен на драконе. Это тоже ошибка иньян. И мы здесь видим в месяце. да, То есть у нее две ошибки иньян. И они в ее карте могут давать беспечность в плане коммуникации. Я, честно, не знаю, замужем ли она. Но, судя по карте, скорее всего, нет. Таким людям очень сложно выстраивать отношения с противоположным полом. Обычно это признак либо вообще отсутствия брака вовсе, либо позднего замужества. Люди с ошибкой аньян, я вот здесь, конечно, написала, да им сложно идти на компромисс, это есть такое, скандалы могут быть несколько агрессивные, у них присутствует идеализация, опять-таки из-за этого они могут быть немножко агрессивные, потому что ну, вот они видят мир, вот все должно быть хорошо, а все хорошо, естественно, быть не может, и, соответственно, они начинают настаивать на этом хорошо, и это может выливаться в скандалы. Но в целом, я не говорю о том, что они супер плохие или какие-то супер хорошие. У нас у всех есть минусы и плюсы. Люди с ошибкой Ньян просто не вписываются в привычную картину мира. И я это очень хорошо знаю по собственному опыту. Так как у меня стоит ошибка Ньян в детях. И я с детства, сколько себя помню, осознанный весь свой возраст, являюсь убежденным child-free. Как бы мне ни песочило мозг общества. Нас, людей с ошибкой ньян, очень сложно понять. Мы немножечко другие. А отсутствие огня в ее карте, правда, опять-таки, не знаю насчет часа, может быть, там он и есть. Но то, что мы здесь видим, в любом случае, даже если бы в часе был огонь, я просто не восстанавливала час, как я уже сказала, то все равно у нее карта холодная. Плюс еще много воды, ну и в целом, те, кто знает, как смотрится холодная, горячая карта, поймут меня, да. Здесь сразу укидается на взгляд, почему она холодная. И вот эта холодность, она, скорее всего, отстраненная. Даже несмотря на то, что она блогер, да, она там на виду, но, скорее всего, она отстраненная. И может частенько уходить в негативное восприятие действительности. А такое понимание мира чаще всего дает довольно резкие суждения. Между тем, ее нельзя назвать человеком без эмпатии, опять-таки потому что это вода. Ну, Вот такое у меня странное разоблачение получилось. Я даже не хотела делать какой-то там кликбейтный заголовок или еще что-то. Просто реально думала разложить ее по полочкам. Но здесь скорее объяснение ее поступка. А тут все очень просто. Она... Человек. То есть она не только психолог, она человек, она не робот. Я ее не оправдываю. Да, наверное, не должна была говорить такую вещь. Ну, точнее нет, она не должна была с точки зрения ее образования, профессии и медийности. Но давайте подумаем, а можем ли мы быть всегда идеальными? Можем ли мы всегда находиться только в поле своей профессии? Мне будет интересно, вот как вы считаете, напишите мне в комментариях. Если вам нравятся такого рода разборы, не забывайте ставить палец наверх. Это помогает увидеть мое видео большему количеству людей. И пишите в комментариях, какие вопросы у вас есть по китайской метафизике. Возможно, именно по ним и будет следующий разбор.